Друзья, всем привет! Вы на канале Самовар. Тема нашего сегодняшнего урока ⁇ область уведомлений. Что такое область уведомлений? Это панель инструментов в нижнем правом углу экрана. Вот здесь. Кажется, что она продолжает панель задач. Однако же это отдельный элемент от панели задач. Кроме того, в области обновлений располагаются некоторые системные элементы такие как громкость сеть центр поддержки часы и много другое некоторые значки здесь скрыты и отображаются после щелчка вот на этот треугольничек если мы на нее нажмем видите у нас там отображается то есть в будущем их может быть очень много для того, чтобы, вот, допустим, спрятать значок из области уведомлений, необходимо его потянуть, нажать левую кнопку мыши и потянуть на рабочий стол. Видите, он исчез. Допустим, берем громкость, также тянем на рабочий стол, он опять исчез. Исчезает он у нас вон туда, видите. Также можно его обратно и вернуть. То есть берем, допустим, сеть и обратно выставляем ее. Вот. Если мы нажмем «Настроить», здесь у нас э, вываливается окошечко, которое находится в панели управления, значки области уведомлений. Вот. Здесь также можно все отредактировать, то есть скрыть значок. Вот, допустим, давайте попробуем громкость. Ну, у нас вот сейчас сеть показывает. Нажимаем «Скрыть» значок и уведомление. Видите, он скрылся. Нажимаем «Показать значок», соответственно, у нас значок, и если какое-то вот оно уведомление будет, оно также будет показываться. Так что обращайте внимание тоже на область уведомления. Ну, на этом я заканчиваю. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!